КФУ для меня это дом, в котором меня научили жизни и дали профессиональные знания. Это дом творчества, где я нашла себя и настоящих друзей. КФУ дал мне возможность достигать своих целей. КФУ для меня – море новых возможностей. КФУ подарил мне знакомства с потрясающе талантливыми людьми. КФУ подарил мне много знания, опыт, людей, с которыми я готов дальше двигаться в этой жизни. А главное, он дал понять, как и куда я хочу прийти. КФУ подарил мне возможность не только получать знания, но и реализовать свой творческий потенциал. КФУ подарил мне незабываемые годы студенчества. Здесь я понял, чего я точно хочу от жизни. КФУ подарил мне незабываемые практики, колоссальный опыт и лучших друзей. КФУ научил меня находить выход из самых сложных и неординарных ситуаций. КФУ подарил мне бесценный опыт и лучших друзей. КФУ дал мне возможность встретиться с прекрасными преподавателями. КФУ помог мне открыть меня с новой страны научил крутым навыки массов скилла. КФУ подарил мне возможность увидеть страну и путешествовать по России. КФУ дал мне путевку в жизнь, помог достигнуть целей и найти себя. Для меня КФУ – это мощный и твердый фундамент для моего будущего. КФУ для меня – второй родной дом, ведь он познакомил меня не только со знаниями и профессиональными навыками, а также с моей творческой семьей. КФУ подарил мне яркие эмоции, теплые воспоминания и невероятных людей. В КФУ я встретил много крутых друзей, а еще куча незабываемых эмоций – КФУ подарил мне отличный старт в новое будущее. КФУ подарил мне возможность реализовать себя в разных сферах деятельности. В КФУ, помимо учебы, я получила столько возможностей поучаствовать в различных соревнованиях, одержать немало побед, почувствовать поддержку команды, Азар и Вер себя. Для меня КФУ – это классные люди, фантастические воспоминания и уникальный опыт. В КФУ я провела 4 замечательных года в компании интересных и разносторонних людей. КФУ подарил мне лучших друзей. КФУ навсегда останется в моем сердце. КФУ подарил мне самые незабываемые студенческие годы. Здесь я нашла бедных друзей, единомышленников, команду, которая стала семьей. КФУ дал мне возможность заново поверить в себя и свои силы. КФУ подарил мне самые сложные учебники и лучшую группу. КФУ для меня это шанс попробовать что-то новое и, возможно, в этом найти свое призвание. КФУ подарил мне любовь. КФУ научил меня не бояться неудач. КФУ для меня это маленькая жизнь.